Привет, друзья! Продолжаем марафон 50 новогодних рецептов и сегодня будет часть 2. вот так. Хотя тут и не только рецепт, а и идея, и сервировка, да и просто фантазия, которая вам пригодится на Новый год. Скумбрия. В прошлом ролике я показывал вам, как приготовить очень вкусную малосольную скумбрию. А сегодня я с этой скумбрией пойду дальше и приготовлю с нее шуба. Привычная вам селедка под шубой, только вместо селедки будет скумбрия. А еще давайте представим. Новый год. Вы много наготовили, а стол у вас маленький и ставить некуда. Или, может быть, у вас стол большой, а наготовили вы еще больше всякой вкуснятины, да, и тоже ставить некуда. Что делать в такой ситуации и как сэкономить место? И сегодня я вам расскажу, как с этим всем справиться. На примере салата селедки под шубой, ну или скумбрия под шубой. Возьмите, наверняка у вас есть самые ваши любимые стаканы. Они даже не то, что любимые, они самые красивые. Так вот, в моем случае это стаканы из-под виски, они очень хорошо подойдут. Вот в них можно прекрасно подать салат. Ну а теперь сам рецепт. Скумбрия или селедка, мелко порезанная. Лук, желательно красный, красивый. Надо, чтобы салатик был красивый. Мелко-мелко нарубили. Все остальное на терку. Картошка, вареные яйца, вареная свекла, вареная морковь. А теперь запоминайте по слоям. В этом салате есть два слоя, которые обязательно должны лежать друг возле друга. Первый, он самый главный слой, это рыба. В моем случае скумбрия, в вашем случае это может быть все-таки селедка. Дальше лук. Затем уже на ваше усмотрение. Я положу картошку, яйцо, морковь. И свеклу и слои между еще буду немножко смазывать майонезом погнали Во-первых, это безумно красиво получается. Во-вторых, вы выигрываете место на новогоднем столе. В-третьих, вы ни в коем случае не теряете тот любимый вкус селедки под шубой или скумбрии под шубой, который мы любим. Ну и в-четвертых, вы такой подачей очень удивите своих гостей. Им очень понравится, я вас уверяю. Ну и последнее, здесь получается достаточно внушительная порция. Если вдруг вы захотите проэкспериментировать на Новый год с селедкой под шубой, ловите еще одну идею от меня. Купите морской коктейль в рассоле. В масле не подойдет, в масле нежелательно. Найдите в рассоле, он есть. Нарубите его мелко, рассол слейте, нарубите мелко и вот сделайте все то же самое, только вместо Скумбрии положите морепродукты и у вас получится крутейший просто салат. Ну и подписывайтесь на канал. Мне очень важно успеть до нового года показать вам 50 новогодних рецептов.